родными ветками вот этих три экземпляра чтобы они не тянулись силу не тратили вот на это все хочу чтобы они утолщали каутекс и были пушистыми то есть вот хочу их сформировать в общем все будет понятно и без слов смотрите видео Mm-hmm. Thank you. Прививочки, я думаю, недели через две уже срастутся, но я не буду у них снимать, просто я уже знаю, как это у меня, уже проверенный способ. Вот если помните, у меня был ролик, вот этот экземпляр, он у меня рос одним хвостом, и я вот прививочки сделала, у него прививочки уже, кстати, не видны. Потому что на, малых, на молодых адениумов они очень ранки хорошо затягиваются. И он, видите, у меня пушистый стал. Можете посмотреть у меня на канале видео с род... прививки с родными ветками. Вот за счет прививки, то есть обрезки, в принципе начинает утолщаться каудекс но он у меня сидит глубоко то есть он себе наращивает попу я считаю что прививки для адениума в принципе нужны потому что после обрезки не факт что он там даст много этих побегов что крона будет пушистая а за счет привилочек увеличивается именно ветвистость, ветвистость кроны и наращивается попа. Вот видите, какой она у меня. Прививочки очень хорошо затягиваются. То есть это где-то примерно ну, с месяц назад, наверное. Такой красавец. Следующее видео, смотрите, будет прививка разными сортами вот этого моего большого адениума. Я здесь хочу просто исправить свои вот эти вот доработки по прививкам. Вот. Увидимся в следующем ролике!